Мы забыли, что такое жить для себя. Помешаны на внешности, комфорте и уюте. У многих в молодежи норма однополая семья. Стиль, новый бренд, в котором обязательно мажор социума будет круче. Практически каждый из нас, прежде чем выйти в люди, обсматривает себя и исправляет недочеты, и, увидев недостатки, Переживает до жути. Ведь внешний вид стал важен гораздо больше, чем простота, закаты и восходы. Почему? Мы живем для людей. Для их восприятия нас как личности цельно значимые. Прожив пустоту, я в миг поняла, что пол жизни моей на чужое мнение растрачено. Да. Скажите, я не такой. Хорошо. Вы когда-нибудь обнимали бродягу с вокзала? Ну так просто. Потому что он замерз, и вам его жалко стало. А в тапочках теплых домашних? В халате? Вы шли по заполненным площадям людских душ. Ну просто потому что социум ничего не значит. И вам просто удобно так. Потому что Вы хоть раз открывали грехи и секреты тем, кто вас бы не понял и осудил? Говорить, что я не такой, было бы тщетно, не попробовав хоть раз идти дорогой другой. Ведь мы столько веков живем не для себя, равняясь на толпу суждения, успевая лавировать, не взорвавшись едва. А все потому, что мы не хотим слушать, чего хочет наша душа. Ведь проще жить, обходя острый край людского суждения и бытия. Печальный исход современного дна.